Ну что, пробуем, в общем, вот таким макаром ее сейчас петлей попробовать поймать. Вчера не получилось в загоне. И она вон, начинает тут с ума сходить, пытается он в пудырку там выскочить. Сумасшедшая лошадь. Там да, он ворона привязал за тюками. Как бы, надеюсь, если мимо и проскочит, то сильно далеко не побежит. Вот у него тормознет. Что получится, попробуем. Сейчас я ее напугаю. Вот у меня тут Ворон на живца. Стоит у школьников физкультуру. На лыжах ездят. Фиг знает, куда эта дурная лошадь побежит, да? Ворон у колеса привез на днях. А вот он летом у меня их таскает. Вот это все количество. Пять разных тут колесиков весу много все ворон я тебя не сена есть старая поставила лошадь выманивать эй дай да О, все сейчас яра его увидала наконец-то все стой вон она тебя зовет эй да. Не получится, если ее поймать, и она нам больше в руки не дастся, Ну что теперь делать? Здесь у нас карабин, здесь у нас путевка на пушных, на волка, и на остальную дичь. Главное, чтобы общедоступные угодья убежала. А там мы её на мясо пустим. И все тогда. Да? Или ты одумалась, лошадка Яра? Сейчас дозаправится. И стартанет, судя по ее. На это. Фыркает, хрюкает, сопит. Ну, что ты? Чего у тебя такое испуг? -то? Все, давай, стартуй. Выбирайся, два пути у тебя. Ну... Все, давай. Время-то идет. Давай. Эйля, иди куда-нибудь уже. Уже двери тебе открыты. Все. Иди. Ой, сумасшедшая лошадь. Яра, ну-ка, ну-ка, иди отсюда давай. Только не жопой влазь, а головой и держи ее вверх. Ну, вон он там ворон, да, да, там ворон. Все, иди давай. Эй! Отсволочь. Что-то оторвало. Ой, сумасшедшая. Но главное, что удавкой. Это хорошо. Если только сейчас вороном завяжет. Это плохо. Все остальное хорошо. Яра, Яр, Яр, Яр. Ну, ну, молодец. Это сранка, блин. надо вязать ее за что-то и ворона уводить. Сейчас я за колеса я завяжу, пусть побегает, хотя бы заодно мы меня сейчас привяжем. Да, вон Раз у него энергии много, пусть таскает. Сейчас маленько эти потаскает, я ворона отцеплю и эти зацепим. Так, вроде кого-то напутал, напутал. Яра! Ну-ка, стоять ворон. Стоять. Вот так вот мы ее сейчас и обдурим. Да, с тобой она уже не запутается, и или... Эти колеса тоже не утащит. Давай, давай, маленько-то еще тренируйся. А то так соскочит. Удавка наша. Ворон, ворон, ворон, в сторонку. Чтобы за тебя не завязалось. Ну-ка! Психопат я это что туплю, я-то же могу верхом ездить Вот узечку я вторую не приготовил, а надо было одеть ее сразу. Разъярили, так надо. Тренировать будет, да, Ворон? Ну вот а сегодня у нас первый раз, так, там самое главное. Вообще было ее, чтобы не свалило. Проверить. Там он между ног, у груди где-то поцарапалось, видимо, или сейчас вот обугал, носилась. Где? Э, Яра? Скажи, я тебя запомнила, да? А карабин почти у нас выгнулся. Практически. Сейчас, если кинется в сторону, то выскочит. И на этом у нас обучение закончится. Вот те и продали карабин. Стоит как по уздечке. Вот и все, вышегнуло. Вот же жопа-то. Что я скажу? Лошадь-то одна свалила, да, ворон? Сейчас будет погоня. Что, похоже у нас лошадка, выбрала второй путь свой. Сейчас мы будем гонять и копьем ее заколем. Бегать-то неудобно. У нас должно с вороном энергии больше быть. А хотя она... В общем, не знаю сколько времени телефон у нас утерян на диких скачках. Пришли мы в итоге пешком домой. Сзади она идти не хотела. У вас впереди, потом я, потом ворон. А солнце уже все за лесом почти скрывается. Фу. Не знаю, как она. Фу, я устал. Ой. Короче, сложно было, но мы ее поймали. Пусть учится к веревке привыкает. Как-то вот так вот. Ну, будем теперь дальше ее приручать. Дальше пойдет уже лучше. Все, главное, сарайку загнать, остальное ерунда.